Всем привет. Тема потерянных серий старых шоу и забытых мультяшек нередко способна вызвать ужас, даже у самого искушенного любителя хоррора, видевшего маску вид и даже попсу из 90-х. Наверное, так происходит, потому что каждый в детстве смотрел какие-то неудачные и пугающие мультики. Или шоу со странным и неуместным юмором, которые запали в глубины подсознания и лежат где-то у задней стенки черепа. Отсюда и популярность персонажей типа Бенди или Картунка. Тревора Хендерса, которым сейчас завален весь YouTube. И SCP тут, конечно же, не исключение. У тайного фонда на содержании есть, например, вот этот парень. Объект номер SCP-2835. Пеликан Падди. И он несколько реальнее, чем может показаться. Сам объект представляет собой кассету, на которой записан не вышедший эпизод мультсериала про веселого Пеликана. Аномальный эффект этого предмета заключается в том, что персонаж Пеликана пади частично разумен и способен общаться со зрителем. В течение всего мультфильма он спрашивает у того, кто смотрит, нравится ли ему то, что он видит, и очень бурно реагирует, если ему не отвечают. А уж если о его шоу отзываются негативные приходит в бешенство. Под конец просмотра наглая птица просто переходит к оскорблениям и угрозам в отношении зрителя, которые льются бесконечным потоком. Конечно же, у такого поведения рисованного существа есть своя причина. На первый взгляд, это страшная неуверенность в себе. Но, как оказалось, у этой неуверенности есть причина. В нашем, в реальном мире. Дело в том, что такое шоу существовало на самом деле. В далеком 1950 году вышел такой мультфильм, и именно с этим персонажем, и он был настолько плох, что его автор отказался от авторских прав на него, так что он, кстати, перешел в общественное достояние, и его можно использовать как угодно. Бывают произведения, которые из-за своего низкого качества просто смешны, иные вызывают кринж, то самое чувство, когда человек говорит себе: "Сделали они, остыдно а мне". Приключения пеликана Пади умудряются быть настолько плохим мультфильмом. Фильмом, что становится жутко, без преувеличения смотреть на происходящее неприятно и страшно. Причем это не какая-то там свечная бухта, которая изначально сделана как крипепаста. Это мультфильм, который задумывался как обычный, веселый мультик для детей. Но что-то у автора пошло не так. Всего в нем вышло 6 серий, и как-то нельзя описать их сюжет одним предложением. Единственное, что можно сказать, что все они связаны темой жадности. Злодеи злодействуют потому, что хотят слишком много. Позитивные герои попадают в неприятности по той же причине. Например, по сюжету первой серии Ворон Кенни, друг Пеликана, говорит, что купит деньги на покупку собственного поля с кукурузой. Пеликан советует отнести деньги в банк, но Ворон не доверяет банкирам и решает хранить все в наличке. Он при деньги в свинье-копилке, которую он засовывает в какую-то дыру в стене дома. Диалог птиц об этих несметных богатствах видит хитрый лис и, выломав стену, крадет свинью. Но так как Лис хитрый, он оставляет в доме у Ворона следы пеликаньих ног. Казалось бы, идеальный план, Ворон думает, что его обокрал его друг пеликан, но когда дело доходит до того, чтобы обвинить пеликана, он оказывается просто слишком отбитым и начинает орать так, что Лис сознается во всем, что сделал. Так строится сюжет большинства серий. Персонажи попадают в какую-то проблему, а затем пеликан Падди начинает дико быковать и впадать в истерики, чем проблему решает. Такой вот жизненный урок. В третьей и четвертой серии пеликан пропадает, но не пропадает тема жадности, и оба выпуска через несложные истории продвигают в лоб мораль о том, что надо радоваться малому и не надо хотеть больше, чем у тебя есть. В пятой же серии в королевстве пеликанов происходит похищение кукурузы, но пеликану Падди удается найти вора и раз. Сбить ему морду. В шестой серии какая-то злобная женщина разливает всюду нефть, чтобы из ее царства не могли уехать полезные налогоплательщики, так как дороги от нефти становятся скользкими. Пеликан Падя побеждает злодейку, как обычно, своей агрессией, причем возмущает его то, что впустую тратится полезный ресурс. Снова мультфильм говорит: не желая большего и не трать лишнего. В и сюжеты не единственная проблема у этой анимации. Озвучка персонажей представляет собой непрерывное бормотание с огромным числом слов паразитов и оборотов речи, характерных для американской гопоты того времени так озвучены все персонажи первых серий хотя позже появляется еще и какой-то женский голос бормотание не затыкается даже когда никто в кадре не разговаривает и часто непонятно кто вообще говорит и это как-то особенно нагнетает жути анимации постоянно повторяются персонажи дергаются и бьются в непрерывных конвульсиях на фоне повторяющихся несколько аккордов после просмотра остается какое то странное гнетущее чувство ощущение чего-то неправильного чувство что этой хрени просто не должно быть она не должна была появиться но она есть и так показалось не только мне известный историк анимации джонни бек например утверждает что это один из самых худших мультфильмов в истории после всего этого ненависти cp2835 мультяшки которая осознала себя внутри своего мультфильма становится понятно пеликан видимо имеет заложенное в него изначально какое-то желание нравится людям но учитывая насколько плох его мультфильм насколько в нем убогое все это становится попросту невозможным и ему остается только ненавидеть история этого персонажа внутри SCP продолжается в рассказе последний жест падди где мы видим душевные метание нарисованного пеликана который понимает что весь его мир создал абсолютно бездарный человек и единственная интересная вещь которая в нем есть это он сам и его любимый дробовик осознавшая себя в мире радио телеэфира, существо отправилось путешествовать по различным шоу, развлекая себя тем, что оно умеет, добавлением неуместной агрессии во все передачи, в которые он попадает, насилие и криков. В мире SCP Падди Пеликан не единственный персонаж из телевизора, который смог осознать себя. До него был SCP-993 Клоун Помпон, или Бобл по-английски, который также стал самостоятельным существом, перестал следовать сценарию и занимается в своем шоу тем, что учат детей все злым вещам такой же плохо нарисованный непроработанный персонаж он также зол на людей он вырывается из своего убогого шоу и является детям оставленным на воспитание телевизору он воспитывает их сам так что многие из этих детей заканчивают свою жизнь в тюрьмах с солидными сроками по сюжету рассказа bobble кон такие вот люди в итоге объединяются в небольшой кружок фанатов нарисованного в пейнте клоуна они начинают регулярно собираться чтобы вместе встретиться с единственным существом, к которому они привязаны. Но однажды фонд SCP взялся за эту сбежавшую аномалию серьезно, и клоун перестал появляться на экране телевизора, вокруг которого собирались закоренелые убийцы и грабители. Это продлилось недолго, и клоуну удалось устроить нарушение условий содержания, в результате чего он вернулся к своим преданным фанатам, которые уже успели создать организацию Bobbleheads или Помпоноголовые. Вернулся он не только к ним, где-то посреди эфирных волн, он собрал всех подобных персонажей героев забытых шоу кстати рассказ который продолжает эту историю я когда-то переводил и читал на этом канале там в подсказках он где-то появился клоун встретил на Паде, с которого началось это видео, но также он встретил и тень, что следует за старым американским президентом Рейганом SCP-1981 Еще ему попался шоумен, который любит повторять фразу о том, что смех это весело SCP-2030 SCP-2030 это вообще очень атмосферный объект, рассказывающий о шоу в духе вас снимает скрытая камера все участники которого в итоге веселых пранков погибают но в отличие от двух предыдущих персонажей Персонажей. Передача этого шоумена влияет на реальных людей напрямую. Ведь те, кто появляется в нем в качестве разыгрываемых, пропадают без вести. Кстати, забавный факт. На фотографии, которая изображает это шоу, сфотографирован сам автор объекта на сайте SCP. Так что никакой занимательной предыстории у самого шоу нет. Полностью оригинальный контент, так сказать. Смех — это весело. Если пеликана Падди не любит никто, у клоуна Помпона есть свой маленький фан-клуб пусть и маргиналов, но с которым у него очень теплое отношение. то вот SCP-2030 это настолько популярное шоу, что его зрители абсолютно спокойно дают шоумену себя убить, считая, что это продолжение гениальной шутки местного бога юмора. Его публика сожрет любое говно, так сказать, что, как по мне, чем-то напоминает реалии нынешних трендов Ютуба, где авторы некоторых видео творят абсолютно не смешную фигню, откровенно держат свою аудиторию за идиотов и каким-то образом у такого контента куча лайков и просмотров получается такая вот лестница от полной непопулярности и презрения до слепого обожания но куда более интересен персонаж из scp 1981 суть объекта которого в том что это также кассета но с записью речи американского президента рейгана от 1980 года речь это в реальности известно в основном за то что он там называет ссср империи зла но на этой записи рейган также начинается начинает проявлять признаки собственного разума при каждом повторе, несколько изменяя свои тезисы. Затем его речи становятся все более странными. Он начинает затрагивать все более мрачные темы. Говорить про отсутствие надежды, про ад про черноту и тьму, а в конце уже просто случайные обрывки фраз. При этом некая сущность, похожая на тень, режет его тело на куски, и в конце записи речи мы уже видим тяжело раненого человека, произносящего бессвязный бред. При каждой мрачной фразе или порезе публика начинает хохотать, так как будто услышала лучшую шутку в своей жизни, хотя смех, как мы знаем, это весело. Но главный герой этого шоу это не сам Рейган, а тень, что стоит прямо за ним. SCP-19-19 81-1, которая наносит эти удары. Чем она является внутри SCP не объясняется. По поводу этого объекта было придумано довольно много самых разных теорий. Но как это часто и бывает, чтобы узнать весь секрет, надо выйти за пределы вселенной SCP. Оказывается, что этот объект это смесь двух крипипаст. Первое из них это видео, которое называется Джорджа Буша порезали во время речи. Видео начинается со звука грубой радиопомехи и женского голоса, который по Повторяет фразу. Главный вопрос ⁇ это почему я здесь? И как я могу сделать лучше? Как мне поступить правильно? I... I Затем появляется американский президент Джордж Буш, который говорит случайные обрывки слов, и ему хлопает дико криповая толпа людей. При этом... Женский голос продолжает задаваться своими вопросами. То есть основная мыслящая сущность это та, которая задает вопрос. Почему я тут? Как мне поступить? Как мне сделать, чтобы стало лучше? Как собственно и поступают все нормальные мыслящие люди? В то время как остальные присутствующие в этом видео, президенты, зрители, становятся все менее настоящими. Получается, что сущность, зарождающаяся в SCP-1981, не привязана к людям на записи, как прошлые персонажи. Она самостоятельна. Чем же, может быть, эта сущность нам подскажет вторая крипипаста? Ну как крипипаста? Текст был написан аж в 1968 году писателем Джейсом Баллардом. Суть его в том, что это короткий рассказ, составленный в стиле научного отчета, в котором говорится, что психически нестабильные люди массово хотят, скажем так, совершить что-то нехорошее с Рональдом Рейганом. И тыканье его ножом – это только начало. Там полный список всевозможного насилия, трэша и извращений, о чем на ютубе, конечно, не поговоришь. SCP-1981-1 это тень, извращенное желание толпы. Попав в эфир и сформировав над президентом Рейганом темное облако, эти желания обретают плотность. Они стали самостоятельным монстром, который теперь наслаждается всем тем, что он может сделать с этим влиятельным и могущественным человеком. И только ли с ним? Из этой тусовки из четырех существ в стиле эфира, пеликана-падди-клоуна-помпона и ведущего смеха это весело, тень это определенно самый зловещий и потенциально могущественный монстр. А кто из этой замечательной четверки больше нравится вам? Напишите в комментариях. Поищем еще немного скрытых смыслов в текстовом формате. Всем пока!